ATAS Market Replay использует исторические данные, чтобы воссоздать в настоящем ход торгов из прошлого. Пользу этой функции сложно переоценить, неважно кто вы новичок или профессионал. Образно говоря, ATAS Market Replay это тренажер для трейдера. С его помощью вы можете эффективно повышать свой уровень профессионализма и отрабатывать торговые стратегии, при этом не подвергаясь риску потерять деньги. Смотрите далее. ATAS Market Replay, демонстрация работы и 5 основных преимуществ. Допустим, вы хотите смоделировать торговлю биткоинами на исторических данных. Откройте график BTC USD с желаемой биржи. Добавьте нужные индикаторы. Первым из 5 преимуществ ATAS Market Replay является возможность использования кластерных графиков, а также продвинутых индикаторов для объемного анализа, модулей Smart Dome, Scalping Dom, Smart Tape и других профессиональных инструментов платформы ATAS. Все они будут работать в режиме Replay точно так же, как и в реальном времени. Следующим шагом активируйте режим тренировки. Красная кнопка включения Replay станет зеленой. В меню выбора типа данных выберите один из трех доступных вариантов. Сгенерированные тики и стакан – это самый быстрый вариант для начала, он подойдет для отработки простых стратегий, например, основанных на базовых паттернах теханализа. Реальные тики плюс сгенерированный стакан – оптимальный вариант для тренировки тех стратегий, в которых не используются лимитные ордера из биржевого стакана. Реальные тики плюс стакан – вы получаете полные данные для максимально возможной точности. Однако минус в том, что вам потребуется потратить время на ожидание, пока необходимый большой объем данных скачается с серверов ATAS. И это второе из пяти преимуществ реплей – детальная история, включающая данные Level 2. То есть вы можете тренироваться на тиковой максимально точной истории торгов, при этом учитывая динамику лимитных ордеров в биржевом стакане. Укажите дату, с которой начнется воспроизведение истории. Укажите модули, на которые будет распространяться режим Replay, опуститесь ниже, нажмите кнопку Play. Началась загрузка данных, и это третье из пяти преимуществ. Оно заключается в том, что Atas Market Replay – это серверное решение, самостоятельно подкачивает из облачных ресурсов только те данные, которые ему нужны для выбранной даты. Когда весь необходимый объем данных загрузится, Воспроизведение начнется автоматически. График оживет, на нем будут воссоздаваться биржевые торги начиная с нуля часов заданного в настройках дня. Вам также доступна возможность регулирования скорости и постановки на паузу. Управляя скоростью, вы экономите время и не ожидаете сигналов на открытие или закрытие сделки. Таким образом достигается быстрый прогресс в обучении трейдингу новичками. А профессионал может использовать реплей для ускорения проверок своих торговых гипотез. Поэтому возможность совершения торговых операций в режиме Market Replay, конечно, предусмотрена. Чтобы открыть панель торговли Chart Trader, нажмите T или соответствующую иконку в меню. Вы можете также использовать другие функции ATAS, предназначенные для ведения торговли. И это четвертое из пяти преимуществ возможность тестировать различные стратегии. Вы можете подключать торговых роботов, полуавтоматические стратегии или торговать исключительно вручную. Сейчас вы видите пример, как провести сделку в режиме реплей. Индикатор дельты отображает значительный всплеск маркет-продаж, однако цена не продолжила падение. Возможно, этот крупный игрок использовал срабатывание стоп-лоссов покупателей, чтобы самому набрать позицию лонг. Появление большого ордера на покупку в стакане подтверждает эту гипотезу. Откроем лонг в расчете на торговлю в гармонии с крупным игроком. Спустя время лонг принес некоторую прибыль, пускай она бумажная, но опыт, который вы получили, вполне реальный. После сеанса тренировки в модуле статистики вы можете проанализировать свою результативность, оценить величины профит-фактора, просадки и других показателей. То есть вы получаете в распоряжение универсальную машину, предназначенную для того, чтобы последовательно повышать свой уровень трейдера. И теперь пятое преимущество. ATAS Market Replay доступен даже в бесплатной версии ATAS, хотя и имеет при этом некоторые ограничения. Отметим, что владельцы безлимитной лицензии получают самые лучшие условия. Актуальная информация на странице с тарифами. Все релевантные ссылки в описании к ролику. Научитесь использовать мощный функционал профессиональной платформы для анализа объемов. Экономьте время, становясь успешным трейдером. Скачайте АТАС прямо сейчас. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.